видно доску, а вот это у нас внутренняя сторона руки. Соответственно, это у нас правая сторона, Ой. левая сторона. Да? Соответственно, это у нас правая сторона. Где же у нас находятся так называемые зоны носа? Вот если мы посмотрим на наши руки, мы увидим вот такие вот э, перемычки. Да? Место э, соединения костей, как мне часто говорят мои клиенты. Это у меня там твердое, потому что у, у меня там, значит, кости. Я говорю, он проверится на другой руке, тоже твёрдый или на другом пальце. Ну ладно. Все по порядку. Итак, если у вас на руке вот в этих местах, я надеюсь, вам хорошо их видно, именно э, из моего опыта, это как правило не посередине где-то эти точки находятся, а именно сбоку. Да, обозначена. Погубная зона. Не знаю, видно вам хорошо. Так, что-то у нас зависло теперь. Да. Итак, лобная зона. Да, зона это находится вот здесь. И так называемая, момент, я надеюсь, вам будет это видно или нет, так называемая верхняя челезная пазуха. Мы рассмотрим в данном случае две зоны. Верхняя, верхняя челезную пазуху. Здесь, как правило, скапливается именно жидкость, которая не отходит, и потом образуются так называемые зоны воспаления. Да? И здесь, то есть когда у нас находится гриппостное состояние, мы знаем, что да? воспалит голова да? и заложен нос. Как же исправить положение? Брать положение можно очень просто и очень быстро помочь себе. Я покажу сначала самое гениальное, помощь себе, она очень проста. Вы берете свою руку, ставите вот таким образом свой палец, да, и. Вот как я показала, да, прощупываете соды, лобную зону и верхнюю челюстную. Мне не очень удобно показывать, можете вот так, что ли? и верхнюю челюстную. А следующим методом, то есть вы ставите большой палец и Начинаете давить на, эту, на эти зоны. Вы давите на эти зоны, каким методом по часовой стрелке вы совершаете круговые движения. Все, достаточно. Вот я сейчас попробую. Вот. Очень удобно, конечно, показывать, но.. Делаете вы такие круговые движения в течение, скажем, от 7 до 10 раз. Что важно? важно что важно? Важно найти именно самые болевые участки. Важно найти именно самые болевые участки. И именно найдя вот эту вот болевую точку, вы начинаете ее массировать круговыми движениями. Мысленно вы связываете эту зону, как я уже сказала, да, с зоной лобных пазух и зоной верхних челюстных Все просто. Все достаточно элементарно. То есть сначала мы что делаем? Да, когда у нас заложен нос, вот буквально недавно у меня был человек, правда он с аллергической, у него была аллергическая реакция на полен, все лето в Германии что-то летало. И поэтому люди на самом деле очень страдали. И он пришел на массаж, но буквально в течение уже первых минут он просто на меня глаза и говорит: "Ну как, ну, ну, ну я мучаюсь столько времени, ну почему мне а никто не сказал?" Ну я говорю: "Ну вот так, вот, вот поэтому я иду в онлайн, чтобы говорить, чтобы показывать и так далее." Итак, вы находите самые болевые, вот вы ощупываете свои пальцы, находите самые болевые точки и начинаете их массировать более глубоко. Вот в общем-то весь и секрет. То же самое вы проделываете, ну если вы, конечно, хотите проделывать. Вот я подготовила вам свой макет, которому я свою свое время училась и получила реальные результаты. Вот эти лобные зоны и пазухи нос, будем их просто называть пазухи нос, находятся вот именно вот здесь, с боку. Вот видите? К сожалению, я не могу сейчас вам показать рисунок, который более был бы понятен именно вот соединение этих лобных пазов. Но вы знаете еще раз, да, где они находятся, если мы вот так вот, вот положим два пальца, соединим даже три, вот, вот эта зона, и вот эта зона. Вы знаете, даже если вы. Допустим, массируете вот эту зону, да, проходит головная боль. Если вы массируете вот эту зону, также освобождаются пазухи носа. Это просто вам придать такой небольшой бонус, как быстро себе помочь. На моей практике я увидела следующую вещь, что массируя стопы в этих зонах, я достигаю более сильного, более весомого результата, чем на руках. Я задалась вопросом, а почему так, хотя вот когда я массировала, этот мужчина почувствовал именно через руки. Ноги я ему не массировала. Тем не менее, наши руки привыкли к различным ощущениям. Поэтому иногда ну, довольно-таки сложно найти именно вот этот вот комочек. А если вы точно его нашли, вот если вы точно нашли островок энергетической блокады, я бы его назвала так, то вы абсолютно вы почувствуете это, вы не можете это не почувствовать, потому что боль а, сродни протыканию иглой, да? не просто какое-то давление, а боль довольно таки резкая и острая. И вот если вы находите вот эту вот боль, то все-то вы нашли вот этот вот очаг, который сидит здесь либо здесь, и вы его Массируете, практически вы убираете вот эти вот вы убираете эти островки собранных продуктов распада, которые почему-то не вывелись из организма. Я буду называть их так. В данном случае островки воспаления методом вот таким простым. Методом такого массажа от 7 до 10 раз. Был не массаж. То есть у меня достаточно много клиентов, которые, у которых аллергические реакции. И это немножко другой вопрос, но тем не менее окутно, сразу массируя эти участки, вы освобождаете носовые пазухи. Результат можно сказать мгновенный. Чтобы результат был постоянный, нужно массировать каждый день, особенно если у вас какая-то актуальная проблема. Ну скажем как правило гаймориты, синуситы и все вот эти вот вещи, которые не связаны с гриппом, а затяжные хронические, хронического характера, они имеют подоплёку энергетическую всегда. Всегда. И...